Итак, друзья, очередной ролик на нашем канале, сегодня мы пройдемся по простым вещам, по простым, ну прям вот элементарнейшим вещам, которые может сделать любой человек. Украинская, украинская жареная. Украинская есть жареная колбаса, есть полукопченая колбаса. И вот сегодня мы сделаем жареную, вот та, которая, знаете, такая шкварчит, такая румяная корочка, такая классная. Вот, постараемся ее сделать. Что мы хотим использовать? Это обычная свинина. Свинина вон там у меня лежит, полужирная, 100%. Чеснок и перец. В ГОСТовском рецепте, вот я его читаю, да, чеснок, перец и сахар. Но я решил добавить немножко еще кориандра, потому что, ну, вот, ноточку эту хочется, такую немножко хлебную, теплую, да. Понятно, что это уже не, будет не совсем ГОСТовская рецептура, но зато более яркая, более ароматная. Так что вот моя версия украинская такая. Вы можете делать по ГОСТу 16351, найдете его в интернете. Либо делать по этому ролику, у вас тоже все хорошо получится. Да, и, и приурочивая к рецепту украинская колбаса, мы решили сделать набор. Набор рассчитанный на целых 5 или даже 6 килограммов колбасы. Он состоит из 10 метров, 10 метров свиной черевы. Пять пакетиков смеси украинской колбаса, ну а шпагатик 10 метров вам в подарок. Ну вот так, от души можно сказать, да? А, так что, так, поехали. Совсем забыл, череву свиной лучше, конечно, замочить заранее, но минут за 10-15 до того, как вы на будете набивать. А, здесь у меня килограмм, ну вот, пару кишочек хватит. Дальше, в самой смеси есть уже соль, поваренная соль. То есть вам вообще не о чем, мне надо думать, просто достал пакет, выспал, замешал. Вот мы сейчас с вами будем делать в реальном времени, да. И пока я перемешиваю мясо со специями, у меня кишка замочится. Кишка, черева. По сути, украинская колбаса – это котлеты, но только немножко в большем, в большем классическом исполнении, так скажем, колбасном. Ой, чесночок, черный перчик. Ой, класс. Естественно, она может быть пальцем пиханная, то есть вы можете не использовать колбасный шприц, а взять любую вороночку и через вороночку пальцем ее напихать, да? начинить, так раньше говорили. Тоже можно, почему нет, потому что это, в принципе, изделие даже и просаливаться ему не обязательно. Оно термически обработано, ну, по сути, ну, жареное да, мясо, вот. и просолка здесь не нужна. Тут просто нужно довести до готовности и добавить столько соли, сколько вам нравится. Смотрите, способ измельчения фарша тоже большого значения не имеет. Ну, в классическом исполнении это шрот, это вот такие вот три дырочки, да, в мясорубке, ну, большой. Вот, я порезал это все вручную, вот на такие кусочки, ну, примерно с перепелиное яйцо. Порезал и набьем мы в оболочку уже, уже. То есть, в принципе, просол прошел у вас на глаза. Ребят, и не бойтесь перегонять эм, мясо внутри оболочки, да? Ну, перегонять, в смысле, перераспределять. Для чего это делается? Для того, чтобы у вас она не лопалась, эта оболочка при набивке. Вот сейчас у меня фарш закончился, да? Не бойтесь, вот про... аккуратненько, конечно. Вот видите, ее разгоняю, э, фарш внутри оболочки, и делаю равномерным. Потом кончик завяжу, скручу вот такую вот красивую спиралечку крест наперс перевяжу и положу в духовку. И все, вся, вся украинская готова. Смотрите, вязать как угодно. Ну, обычно это классика, когда вот это колечко, оно крест крест-нагрест перевязано, раз-раз, и вот тут э, такой, у э, еще пипочка торчит, да, вот так она лежит. Это по классике, но ну, вы можете делать, естественно, как угодно. Ну, давайте сейчас покажу, если получится, руки должны вспомнить. <coughs> так, перекрутил, раз, да, подцепился, давайте вот так отрежу, вот так вот, чтобы было удобнее, подцепился вот здесь, ну, немножечко. Зацеп сделал, да? Прошел дальше вот сюда. Снова подцепился вот здесь. Вот тебе уже крест на получился, да? Ну, практически. Сейчас мы его тут еще подтянемся. Вот такие вот пироги. И все. И все, в принципе-то. Да? Ну давайте еще я зацеплюсь вот тут. Вот. Сделаю эту пипочку. И, в принципе, украинская готова. 180 градусов примерно на 30 минут, может быть 25, но лучше всего, конечно, проверить готовность термометром зондом, да, проткнуть оболочку Все, все элементарно. Совсем забыл, именно в жареных колбасах лучше, конечно, если есть э, пузырьки с воздухом, лучше их проштриковать, это называется штриковать, то есть проколоть участки с воздухом, чтобы фарш занял все пустые участки, чтобы колбаса меньше лопалась, да? Воздух же сильнее расширяется, чем мясо, поэтому он лопается. Ну что ж, простая, крестьянская правда, почему нет, да, украинская, жареная, ну просто жареная, снизу она белая, сверху она коричневая, красивая, запах, ну вот эта карамелизация, которая, да, ее ни с чем не спутаешь, вот эта вот реакция Майяра, она изумительнейшая, у меня автоматически выделяется слюна, потому что, ну это невозможно терпеть, ай, слушайте, давай попробуем, вот, видно? Сейчас я покажу тебе, Сергей, Сергей Александрович. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот такая красота. Ну вот такая красота. Жирочек. Видите, как он поблескивает? Снаружи коричневая корочка. Коричневая корочка из-за сахара в смеси. Ну, не сахар, там моносахара. Из-за глюкозы. Шикарно. Шикарно. Изумительно. М вот. Не убавить, не прибавить. Года четыре назад, назад он был этот ролик на канале. Но тогда я не включал верхний, верхний гриль <laughs> в духовке. меня она не была такой красивой. Обалденно. Вот карамелизация делается, все. Делать ее полчаса, сами видели. Наделал много, упаковал вакуум, заморозил. И, в принципе, достаешь, размораживаешь и быстренько на сковородочку кидаешь и согреваешь, так скажем. Обалденно. Мне кажется, вкуснее это блюдо, проще это блюдо, но ну, сложно найти вот на всем нашем канале. Все наши там 300 с чем-то роликов, они говорят об одном, они говорят о, о вкусноте, но вот это лидер, поверьте.